Mm. <music> В Институте психологии и образования Казанского федерального университета прошла всероссийская конференция. На ней обсуждались итоги опробации основных профессиональных образовательных программ по уровням образования, бакалавриат, магистратура и аспирантура с направленностью педагог основного общего образования. Это итоговая конференция по проекту, который реализовывался в Институте психологии и образования Казанского университета в рамках программы модернизации педагогического образования». Не случайно самой главной идеей его Проекта этого года является реализация компетентного подхода. Для того, чтобы в школу пришел учитель более компетентный, профессионально ориентирован, наш университет является одним из флагманов изменения, трансформации, подготовки учителя во всей России. В работе конференции приняли участие ведущие отечественные специалисты по проблемам педагогического образования, а также представители Министерства образования Российской Федерации и Республики Татарстан. Это политическое да, решение реализовать проект предобразования. Это объединение педагогического сообщества, вузовского педагогического сообщества, школьного педагогического сообщества для того, чтобы повысить качество педагогического образования и повысить качество тех педагогов, которые придут учить наших детей. В рамках конференции, помимо пленарного заседания, планируется также проведение круглого стола на тему подготовка педагога основного общего образования, вызова времени и стратегия реализации. Только наш институт реализует. 24 лет международных сопоставительных исследований с различными зарубежными университетами в области подготовки учителей. Мы находим не только отрицательно, но и положительные стороны друг у друга, которые пытаются внедрить свою повседневную работу. На конференции планируется изучение исторических предпосылок, тенденций, особенностей модернизации педагогического образования в России, обмен учебными технологиями, материалами и многое другое. Анна Глузнова, Роман Самарин, Универньюз.